Дедушка, а почитай мне книжку. А хочешь, я расскажу тебе сказку? Хочу. Ну, слушай, дружок. Жил да был волчара один. Пол жизни прочавил сон по бурам, до шизода, по крыткам разным добра, так и не нажил, а вот авторитет кой-какой заимел. И вот однажды, Сел этот волчар с хозяином под интерес в карты играть. А хозяин, скажу я тебе, сто любил, до не могу. Себя выше других ставил, лучше себя считал. И вот стали они лоб в лоб шпилить. Катают день, катают второй. Один замес за другим. Вот уже несколько пар заточенных коз запортачили. А все не могут определить. Кто из них лошок беленький, а кто катало удачливый будет. То один бунтит, то другой. Играли без держек, без зарядок и начесов, без лежаков и других подлостей. Ровно, в общем, катали. И тут канала нашему волчаре масть. И выкатал он хозяина в чистую. В общем, выиграл он у этого мусорка. И не капусту, не дурь, не барахло копеечное. А выиграл он свободу. И покатил он по УДО на вольняшку. К заочнице своей ненаглядной. К сожалению, они счастливо. на поселении. А хозяин? А хозяин? Хозяин крепко запил после этого и решил навсегда завязать с азартными играми. Ну, вот и сказки конец. А кто слушал, тот, ну, тот, значит, правильный пацан. Деда, а кто такой Бур? Барак усилинного режима. Ну, это домик такой сказочный. А вообще, побольше надо читать интеллигентной классической литературы. Там все есть. Спи, внучок. Спи. Не дай тебе бог. Деда, я бы тебе сто лайков поставил.